Всем привет, меня зовут Эдуард, фамилия моя Амалян, я из города Анапа, прошел, получается, восьмой курс, точнее, восьмой поток июльский курс риэлтор бизнес-профессия, и хочу сказать, что очень-очень доволен, хочу поблагодарить Антона, Дарию и вообще всю команду, всю группу, и Татьяну, и Анну, и Ивана, и Андрея, и других ребят, кого не назвал, для кого не знаю, в общем, всем-всем большое большое спасибо. И хочу сказать, что, конечно, изначально были такие легкие сомнения, типа за месяц я сделаю сделку, а я новичок, я вообще в недвижимости, ну просто ноль был да, до этого момента, сейчас плюс один, наверное. Вот. И хочу сказать, что мне не верилось, конечно, что за месяц можно сделать сделку и те деньги, которые я даю за обучение, вернуть. То есть это меня как бы и купило, это очень классный маркетинговый ход, конечно. Я научился столькому, что, наверное, надо было потратить, может быть, год, а то и два, а то и три, обучаясь это отдельно там, у маркетолога да, нанимать, его, чтобы он тебя обучал. И это я не думаю, что было бы дешевле, чем тот курс, который я оплатил плюс эти все скрипты которые дарис просто тестировала тестировала сотни раз пока не выявила да, тот самый лучший вариант и я просто безумно благодарен этим ребятам этой супер команде которые просто взяли и сделали такой продукт где ты абсолютно не имея никакого опыта, из точки А просто в точку Б, да, где вот этот вот путь, это и есть результат твой. Они просто дают тебе пошагово инструменты и пошагово разъясняют, что нужно делать, чтобы ты просто добился успеха, результата, результата который приводит по итогу в деньгах. А в нынешнее время купить курс, где тебя обучают зарабатывать деньги, причем неплохие деньги, потому что я сделал свою первую сделку буквально на прошлой неделе, то есть спустя ну, три недели почти после курса, чуть меньше, чем три недели, и я заработал как э, среднестатистический гражданин, зарабатывая ну, за три месяца. Вот у нас в регионе ванапе это точно. Вот впереди в планах, конечно, это открыть агентство, нанять хороших ребят, э, помогать нашим гражданам, нашим людям приобретать недвижимость это довольно таки ответственный шаг в их жизни я думаю что если мы будем с, со всей добростью это делать у нас будет все отлично получаться и дарья с антоном об огромное спасибо всей команде еще раз и я не буду прекращать это говорить потому что они постоянно поддерживали техническая поддержка тоже постоянно была на связи с нами не все в принципе возможно все реально очень круто